М Малейкум салам или как? Ассалам алейкум. Салам алейкум вам, друзья, из солнечного Дагестана. Мы здесь на сборах уже неделю, здесь очень круто. И мы выкрыли время для того, чтобы сделать для вас обзор новых ракеток от Виктора и сравнить их с знаменитой серией Астрокс от Йонекса. Вы на канале ProBadlington. И сейчас мы все выясним с Григорием, постучим и поделимся своим мнением по поводу новинок. Приятного просмотра! Итак, у нас на тесте сегодня три ракетки. Ракетки я натянул одной струной с одинаковым усилием и в одно время, чтобы избежать фактора разницы струны и силы натяжения. И первая ракетка, которую мы протестируем, будет Виктор Aura Speed 100X. Это новинка 2022 года, которая собрала в себя лучшие характеристики от предыдущих моделей Aura Speed 90S, 90K и 98. Такой ракеткой в данный момент играет знаменитый индонезийский парный игрок Мухаммед Асан. Виктор здесь применили технологию FreeCore, то есть заменили деревянную ручку на пластиковую, тем самым снизили вес ручки, а также пошли по пути утяжеления ракеток и смещения баланса ближе к ручке. Какой результат это даст? Сейчас узнаем. Месяц не играл, попробуй. Да. хороший контроль отдача прям идеально идет да вот она прям для мягких идеально сама за меня играет вообще ничего не делал так протестил я ракеточку AeroSpeed 100X. Слушайте, хорошая прекрасная ракетка с быстрой стабилизацией, очень комфортно и легка в управлении. На сетке сама доигрывает, на задней линии большая хлесткость дополняет во время смешанного разгоня. Ну и Слушайте, идеальная альтернатива, если ее сравнить с 88-й S-Skill Yonox'ом Она, я бы даже сказал, где-то местами лучше Местами лучше, почему? Потому что она более хлесткая Более хлесткая, хоть и заявлено, что она, что она тяжеленькая, не тяжеленькая тяжеленько из баланс-головки, баланс-ручку. Но баланс головку у меня уходит из-за того, что она тяжелая. А так, перфекто, перфекто. Аж парничек, наш любимый, малазий, старичок, лучшая ракетка и кумир наших, нашей молодежи, нашей, нашего времени, сделал в данный момент правильный выбор. Идеальная ракетка для парника с хорошей кисточкой и человеком, который умеет быстро переключаться от Сильных, мощных ударов на медленнее. Слабенькие. Умеет варьировать игру от мощной к разводящей. Это будет супер выбор. Дальше на очередь известная многим ракетка Yonex серии Asterix модель 99 Pro в White Tiger. Такая расцветка была специально разработана и ассоциируется со стилем игры японского одиночника Кента Момото. Да, кто не знает, теперь компания Yonex выпускает сразу четыре модели этой ракетки разных классов. Баланс смещен в голову, ракетка с жестким стержнем по заявленным характеристикам. Модель 99 Pro призвана заменить обычную 99, которой до сих пор играет Сергей Серанд. И сейчас мы выясним почему. Только что пробовал ракеточку Yonex Astrox 99 Pro. Вернусь своим словам. Yonex, верни старые модельки ракеток. Вот эти твои прошки геймы ни к чему не нужны. Да, ракетка сама по себе хорошая, хлесткая, функциональная, очень негривая. На сеточке слишком долго остается отдача в пальцах. Чувствуешь вот эту вибрацию На задней линии Помогает, разгоняет, доигрывает За меня В нужные моменты Но Раньше Йонекс был покруче Сейчас Что могу я за эту ракетку еще сказать Да ничего такого Что-то что в ней не то Что-то в ней то Туфтология получается ну, по-другому этого не объяснить. Вроде бы все классно, но есть, но есть нюансы. Если мы возьмем старые ракетки, в них были стабилизации намного быстрее. Ракетки были такие же хлесткие, уверенные в себе, но не было чувств. чувств вот есть какое-то чувство, как будто бы она слегка внутри пустышка. А так. Ну что, опять же, ракетка подойдет для более зажатых, скованных, жестких ребят, которых не хватает пластичности. Она, она, она вам поможет доиграть. В принципе, все. Замыкая тест ракетка Виктор Хиперсони, которая также является новинкой 2022 года. Такой ракеткой играет спортсменка из Индонезии, которая входит в четверку сильнейших мистерж Мелоти Октавианти. По заявленным характеристикам ракетка обладает нейтральным балансом, слегка жестким стержнем и весом 88 грамм. И здесь также применена технология FreeCore. Начнем тест. блин, смеши не пробить. Сеточку давай еще потыкаем. Это знаешь, для кого, короче? Для девочек. Для деревянных. Блять. Хлёсткая? Да, очень хлёсткая. Вес в треугольничке где-то. Вот здесь вот. Угу. Балансик уходит. Так, сейчас э, опробовали ракеточку Виктора Аэроспид ХС-HS. Как ее будет называть, пока непонятно. Ракеточка очень мягкая, хлёсткая. Даже за счет своей мягкости у нее идет быстрая стабилизация. А ракетка подойдет для более скованных, зажатых ребят, таких дубовеньких, которые не настолько хлесткие и раскрепощенные, как я. Вот. Она им добавит ту нужную кинетическую энергию, которую надо создавать в ударчик. Вот. В принципе, ракетка мобильная, хороша. Ну, да. Девчонки, ребята, у кого нету хлестких ударов, берите ее, она вам поможет доигрывать. Они же одной прям серии, один в один по характеристикам. Вот с этой. Они же один в один по характеристикам. Да, слушай, по характеристикам, по-моему, 99 она в бошку отдает. Вот тоже. А здесь э, это жесткость, То есть она с, больше жесткая. И это жестко. Только у Ауроспида а баланс вот, в ручку. Смотри. Видишь, в голову. Больше середины. Ну, по заявкам в ручку, чуть-чуть. Даже если здесь смотреть. Вот видишь, среднего headlight. Ну да, больше в ручку. Вот. А ну, из-за веса, из-за веса. Из-за чувствуется, да. Он, да. Чувствуется, как а у этой баланс изначально может. в голову. Да, ну просто вес, вес, вес поменьше, вес поменьше чуть. Да. Да, она чуть полегче, поэтому кажется, что слегка, слегка теряется на фоне вот этого Виктора. Ашан Тиван ты мой кумир. А Кента Мамото? А кента Мамото, ну, тренируйся дальше, парень, в натуре. И либо ли меняй ракетку. Ну что, друзья, вот такой получился обзор. А, не забывайте с вас лайк, подписка. А, ролик о том, как мы провели здесь время в Дагестане, вы посмотрите по подсказке. Скорее всего, у нас здесь будет, либо в начале ролика. Гриш, как тебе вообще здесь? Супер, прекрасная, душевные ребята. Танцы, горы, море, пляж, все превосходно. Единственное, не хватает свиненьки. Ну, это лишь... Но... Да. Так, лайк, подписка, до встречи.